Добрый день! Меня зовут Елена Мазгалёва. Я хочу поделиться своим, опытом своей работы с коучем, замечательным экспертом, психотерапевтом Еленой Березинской. Елена провела со мной одну сессию на днях. Она была посвящена финансовой теме. Так сложилось, что я в течение нескольких лет не могла преодолеть свой финансовый потолок. То есть примерно на одном и том же уровне находилась моя планка доходов. А в последнее время даже я почувствовала какое-то ухудшение, дискомфорт в этой области. Это меня, конечно, очень напрягало. Работа с Леной была очень глубокой. Я почувствовала себя в таких надежных руках. Очень бережно она работала со мною, поддерживала меня, тщательно прорабатывались травмы детства, которые всплыли в связи с этой темой. Очень удивительно для меня это было, это так. И как приятный бонус, в течение работы я, я получила очень много таких внутренних разрешений на эмоции, Многие чувства и эмоции были прожиты прямо во время работы. И, в общем-то, после сессии я уже вышла более здоровым, спокойным и расслабленным человеком. По поводу результатов могу сказать, что они есть уже. Я совершенно по-другому почувствовала себя в своей ситуации по-другому увидела свою денежную картину. Очень образно это у меня получилось. И э, сейчас я веду дневник, фиксирую э, то, что происходит э, в моей жизни с деньгами. И хочу сказать, что результаты уже есть. И называются они, наверное, так. А, ну, денег снова стало достаточно. Достаточно для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, и ушло какое-то вот лишнее беспокойство. Думаю, что гораздо лучше результаты не заставят себя ждать. Спасибо большое, Лена. Я от всей души благодарю вас за работу.